Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш и я рада видеть вас на своем канале. Сегодняшняя моя фотосессия посвящена юному блокеру и для того, чтобы подготовиться, мы отправляемся в магазин. А если вам интересно, оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы погнали. Ты не Ой, я забыла. У меня просто нету. Короче, вот эту идею для фотосети я ее короче стырила. Там кто во что гораздо, честно говоря. Потом я я не буду здесь фотографии выкладывать, короче, выложу ее в Инстаграм. Да, ну, обработаю ее, конечно, все как нужно. не так-то просто снимать людей, все-таки должны делать ну профессионалы, но я как не профессионал, как домашний, да, как любитель, мы делаем фотосъемку сами. Не знаю вообще, что из этого получится. Конечно, я еще маленько там где-то фотошопом что-то исправлю, цветокоррекцию сделаю. И здесь я не буду выкладывать, а обязательно переходите в мой инстаграм и там вы все увидите. Все закончилось, он у нас уже все все все закончилось да теперь мы будем смеяться Да а теперь мы будем смеяться да да иди И. ага да теперь вот двое будут двое у меня еще детей будут поглощать mndex который мы приобрели вот для фотосессии ну ребята если да подписывайтесь на канал ставьте лайки и Всем пока-пока.